Всем привет! В эфире «Универ-Ньюс» о студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет получил субсидию от Министерства науки и высшего образования. В чем причина падения сервисов Google 14 декабря? Ученые Казанского университета изобрели йодное удобрение... В онлайн-формате прошло заседание Объединенного ученого совета Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук». На правах члена совета в мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. Казанский университет выиграл конкурс на получение субсидии в размере более 10 миллионов рублей для обучения сотрудников других вузов. Подробнее в сюжете нашего корреспондента.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 вот эти сложные программы. Статус Казанского федерального университета привлекает слушателей, и набор на программы закрывается уже в первую неделю. Кристина Надышина, Леонард Влетьяров, Универньюз. 14 декабря ректор Казанского федерального университета принял участие в заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, в рамках которого обсуждались перспективы развития полилингвального образования в Республике Татарстан. Ректор выступил с инициативой создания ассоциации ведущих школ республики, куда могли бы войти школы Адемнар, а также лицеи и школы при вузах. К другим новостям. 14 декабря по всему миру упали серверы Google. Пользователи начали жаловаться на неработоспособность многих сервисов платформы. Спустя полтора часа работа возобновилась. В чем причина и как нападение отреагировали жители Казани, смотрите далее.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 Игра пройдет в Униксе. Трансляция матча начнется в 17.30 в группе Универ ТВ во Вконтакте, а также на Ютюбе. Недостаток йода в организме может привести к хронической усталости, главным болям и частым болезням. Как отдельное химическое вещество, йод усваивается хуже, чем в составе продуктов. О том, как насытить их полезным элементом, смотрите далее.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 по конструированию и созданию установки пиролизной непрерывного типа, потому что количество пометов, навозов, которые образуются, огромно, И та установка, которую мы создали на основе загрузки-выгрузки, с такими объемами ну, просто физически не справляется. По словам Светланы Селивановской, как только этот шаг будет преодолен, технологию можно будет широко использовать. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!